Всем привет, с вами Влад и это мое новое прохождение на этом канале. Сегодня мы будем проходить Сталкер Тень Чернобыля. Ну и почему я его решил пройти? Ну потому что сирилась Сталкер 2. Вот я пройду Сталкер Тень Чернобыля, потом будет э, Сталкер Чистое Небо, а потом я буду проходить Сталкер 2 в прыжке. Я думаю. За, за лето должен это сделать Ставьте лайки Подписывайтесь на канал И еще у меня вопросы какие э, По длине Какие лучше видео делать Ну я хочу летсплей смотреть по 40-50 минут Потому что по 20 и 30 Там мало всего вылезать. Напишите в комментариях пожалуйста Мы начнем новую игру на сталкере Потому что новичок это вообще изи Второе такое... сейчас И выпускать раз в три дня или, или раз в два дня сколько наберу первый выпуск подписывайтесь на канал ставьте лайки первое видео будет минут 40 г Это живой. Счастливчик. Хотя, кто знает, что для тебя лучше. Пойдем посмотрим, что Сидорович за тебя отвалит. Что притащил? Тело с грузовика смерти. У него метка. Правила знаешь, Выбрось его. Так ведь он живой. Ты врешь. Не может быть! Пусть меня Зона сожрет, если вру. Давай его сюда. Так, за эту фигню я дам тебе... Вот началось наше прохождение. Короче, Меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Да, быстрее. Выполнишь для меня пару заданий? И сейчас мы в расчете. Заодно посмотрим, как ну, быстро у тебя башка после встал, амнезии прояснится. А по твоей теме тайник, постарайся узнать. Там... Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Потому, Но там... я в чужие дела не лезу. Хочешь, тайник, выбирай, как мы... Так, мы по заданию, вам покажу... Ну, удачной охоты, сталкер. Так, сейчас получаем оружие от волка. И пока ждене... Они... По поводу празднования дня Сталкера, организуется выход... В Берем оружие в для... бюджеты, там... Муза? Залазим. Муза? Залазим. Муза? от нашего железного Залазим Мужики, я к вам посылаю залазим человека. Сюда. Действуйте, постоялись этого. Если залазим. залазим на крышу, сразу бы она сюда. комбинирован наемника а это говнище мы оставим потому что Там его продать можно будет сейчас я вам еще один тренинг покажу может кто не знал ну, вот такой приятный бонус в начале сам спасаем Спасите! толика Мужик! Я проходил Помогите, спасибо, раза в Припяти, уже проходил два лица припить и уже хрен на пистолет с патроном Командир, там придурок какой-то вздушляется, ждём? Это... Оставить, да, не хотят на мелочи ситуация. при запоздании. Стараюсь, но пусть живёт. <coughs> это у нас первая миссия. Дружище, не шелести да, особо. Дай поясню ситуацию. Мужики, тут волк прислал нам подмогу. всех перегнать. потом убьют. А вот видите, у вас какой-то... Да, видно, он видите? Так на месте вот так его. так, пока все у нас хорошо, я иногда молчу, но я постараюсь не молчать, потому что опыт э -э, ну, у меня не такой большой на ютубе. Ну, как бы я уже три года пряжу, но не особо три года опыта набираются. почти зачистить поставим херс пара 4 но постримить и. Ну, когда будет провод про про про получше <гибр> пострим потому что у меня с процом сейчас все плохо кто-то на втором этаже что ли <гибр> баш <гибр> <гибр> Выдвигаемся на исходные позиции. Конец связи. Спасибо, брат. Даже не знаю, как и благодарить тебя. Что за херня с макрофоном? Что за ты поблагодарил меня? Дай мне флешку. Можешь его убить? Я его всегда убивал. Все равно это не это насыщет, не повлияет. пошли. Бежали к Сидору я вот искал потому что обычно текстуры этого сталкера не очень вот именно на один Чернобыля с чистым небом вообще никаких текстурных модов нету или палок палоков нормальных но есть один но он там такой себе реально мне он не понравился там прям куча ненужных эффектов а вот на зов Припять, вот реально есть офигенно. там движок другой и там нормальные, прям красивые текстурки получаются. Оружие, например. Ну вот самые длинные части сталкеров, это чистое небо и тень Чернобыля. Вот самые длинные и самые трудные. Зов завпрыг, я считаю, ну, вообще, завпрыгте по, по сюжету намного лучше, хотя нет. Ну, он нормальный по сюжету, а вот, вот по графе лидирует, вот, это понятно всем. Хабар по сюжету, принёс. Он, он интересный, у вот интересный. Когда я первый раз проходил, я чуть не обосрался от каждого этого. Ну, короче, не будет сходить, но короче, не в общем. тогда, если пойдёшь на сеть. очень короткий, прям. Ну, проветришься, заходи. Это Я люблю игры, вот, прям, чтобы долго проходить их. Stalker 2 будет это кооператив, ну онлайн. Кооператив, ну поняли, короче, потому что мы хотим с другом поиграть. В Stalker, ну, именно чтобы сюжетку сталкер 2 можно было поем. очень классно. Класс для друга, вот, вот, для yeah, можно, в И в один раз, можно, там, Ой, Вот эти псины, меня здесь постоянно. Дядь, Сейчас... <клёх> Бляха, муха, капзда микрофона. Ух, я надо в ту трубу как открасить Так целуба жизнь специально гамму пониже спустим потому что все у меня мрач из трупа а не свет потому что даже в сталкере атмосфера нужна это мрак кстати, о очень... стрелке. Пришел сталкер из глубокого рейда. Лисом кличут. Ему, видимо, худо пришлось. Просит о помощи. По Он ну, на хвосте каких-то да, тварей да, да. притащил. Говорит, что долго не продержится. Плечик, Он, возможно, знает о стрелке, так что Я бегом к нему. Выкинули. Даю координаты. Я мог лис. Что, загнулся решил? А я вот тут брошу, потом вернусь равно. Вот так и загнешься. Не за хвост собачий. Я не мог, потому что сейчас сюда спойлеры. Сюда сейчас собаки прибегут. А я не хочу с этими собаками разбираться, так что лис дальше. Я все равно вернусь сюда. В какую-то миссию уже не помню. Кохнуть тебе или нет, тоже не мои проблемы. Сейчас мы бежим зачищать АТП на свалку Так быстро помню, когда первый раз проходил я некоторых месяцах не знаю, что делать. На самом деле я, ну, я буду, типа, ну чтобы не споряли. Опа, бандуйся. Здесь... Музыки бремены! Да! Бремены! Бремены! Бремены! обычно здесь побольше. ну вот эти уже можно убрать, которые для это, для песика. но их так уже нормально. сука, сука. это вы говорите, если я скантика я говорил, буду паром чем базарить. Помните. Прийти на другую локацию, да. Я не погоню, так... Чуваки, да я пустой! Это бандиты, помоги! Я так, вот так. Спасибо. Так, я помню, когда первый я раз проходил, я такой, типа, вы чё гоните на моего братка? Я его вот так-то уже расколкался. А, Внимание всем! Это выявить, а, говорит, который говорит который без командира отряда нейтралов. Мы выбили бандитов в состоянке брошенной техники. Предполагаем контратаку. У нас мало сил. Так что, кто может помочь, присоединяйтесь. Так что мы его убьем. Пара-па-па-па. Фонарь выключим, но шия. Я, Я мог просто с сыграть. С включенным фонарем. Так, вот здесь такой вот тоже очень приятный тайник. Ну что это увидите, подбирайте вот эту пушку, потому что ничего лучше у вас на этом Ой, ну, не будет пока что хотя вы после этой миссии можете убить беса него нормальная к калаш с этим глушительным бродом, точно не помню он там еще и прокачан. да, не густо у них чем я пытался на помощь. Давай. Хорошо, помогу. Давай. Я пошел на позицию, короче. Мне кажется, бандиты идут. Тряно Или кто там идет я даже не помню, Я много чего не помню. А никто, Ух, бандиты. Она выключена. Да. Так, разнесём бандосов. Привет, Андрой. ты ж, я же забыл, тут же нету автосейвов. Заходи, блоку, так, я слышал тебя, мой друг. Где <lat nimble> он я же его слышал? Он как бы сказал. И у нас еще жмульки мульки есть вроде бы все а вроде бы и не все где надо артефакты а вон А ты сталкер, подойди сюда, поболтаем. Утро. Вот, сейчас надо патроны на МП5. Там их очень мало. А мне на не нужны. Альтефакт. Бармену подам. когда в барпаду. Вот такие дьявольские штуки шоу, вы потом можете вернуться и без путь в костре лежать. Вот такие. Это вам сталкер, пинчер мобиль, да. Опа-на. Братки. Я жалко на них патроны тратить. Потому что тут где-то лежали по дорожке еще это точно не будет да. вот эти двоящики о, да, из-выруния вот что, что эти нормальные патрушки есть я бы подлечился Слушай, выручайте, без предел, Бандиты охренели. Да блин. Да есть нибудь рядом. Да все, а а? помоги отбиться от уродов. Выручайте. Кто-нибудь. Не дайте ему слинять. Старл А савтосох, куда-то меня выкидываешь? Давай, спину держу! <свят> ну да, старый. <пух> а, <сусу пух> такая. Молодцы, мужики. Мы их одолели. Всем отдыхать. А ты, сталкер, подойди сюда. Поболтаем. Подожди, Да. Это кто, получается? к этой пушечке мне нужны патроны это уже как бы не это они а бомжи но они уже болеются к тому что они хер не быть бомжами что за херню несу какую шутку юмора у тебя там за забором напасть, да хера подбил, сабот, и тут шутка организуется Пока. так мне все равно сейчас бандосов придется перебивать самому их кстати, дураков тоже выгонят бандосов, потому что их убьют. Не бойся, мы тебя не будем. Так, у меня такая проблема. Всем пока.